Всем привет! В эфире УниверНьюса в студии Анна Глазунова. Ну что, ты готов к новостям студенчества? Сегодня в выпуске. В КФУ свои дипломы получили геологи и лингвисты. Абитуриенты Казанского федерального университета смогут получить от 80 до 100 тысяч рублей. Стартовал финальный этап республиканского фестиваля Алтын Калям ⁇ Золотое перо ⁇ Казанский федеральный университет приятно удивляет нынешних абитуриентов. С 2018 года учреждена одновременная стипендия КФУ «Сто бальник», где отличившиеся выпускники смогут получить от 80 до 100 тысяч рублей. Повышенная стипендия ожидает и учеников лицеев КФУ. Все подробности далее.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 Соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей.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 На очереди выпускники института международных отношений, геологии, нефтегазовых технологий. Подробнее в нашем сюжете. В институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. Документы об окончании высшего учебного заведения получили выпускники программ бакалавриата и магистратуры. На мероприятии присутствовал директор института, проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. С напутственным словом для уже бывших студентов выступили преподаватели института. Самые лучшие годы в вашей жизни. Пока вы молоды, пока вы здоровы, пока вы определенные э, идеями. Пожелаю вам, конечно, прежде всего, хороших открытий, удачи, счастья. С праздником вас! Вручение дипломов также прошло в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Преподаватели института также выступили с приветственным словом и поблагодарили студентов за обучение в университете. Все эти годы мы по праву гордимся вашими достижениями, вашими успехами в науке, в творчестве, в учебе. Вы действительно славная когорта нашего института. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универ -Ньюз. Сегодня по всей стране более тысяч медицинских организаций. В 85 регионах России выдали около миллиона электронных листов нетрудоспособности. Республика Татарстан в этом большом списке заняла четвертое место по выдаче электронных листков нетрудоспособности. Чуть более года назад россияне обрели возможность получать электронный лист временной нетрудоспособности. Его давно и прочно окрестили просто больничным. И на привычном бумажном носителе в электронном виде этот вариант обретает все большую популярность. Данное новшество вступило в силу и в университетской клинике Казанского федерального университета. Выдача первых электронных больничных в данном медучреждении началась с 2017 года. Однако из-за технических сложностей выдачи электронного листа нетрудоспособности осуществлялась стационария. Активная выдача электронных больничных началась 1 апреля 2018. «Формирование листка нетрудоспособности осуществляется с помощью информационной системы Фонда социального страхования. За апрель, май, июнь текущего года в университетской клинике всего выдано более 4300 листков нетрудоспособности. Из них в электронном виде порядка 131. При этом следует сказать, что темп роста выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде с каждым месяцем становится все больше». Компьютеризация уже прочно внедряется в практическое здравоохранение. Электронные листы нетрудоспособности тому подтверждение. Их практичность позволяет пациенту не беспокоиться о том, что лист может быть испорчен. Некоторые работодатели, около 2% отказываются принимать электронные больничные от своих сотрудников, тем самым нарушая их права. Также иногда возникают трудности при подъявлении пациентам электронного листа нетрудоспособности на оплату в бухгалтерии по месту работы. Не у всех работодателей есть система для проведения оплаты электронных листов нетрудоспособности. Во избежание подобных ситуаций мы прикрепляем к корешку электронных листков нетрудоспособности контактные данные сотрудника, которые могут получить дубликаты. Стоит отметить, что Республика Татарстан стала четвертой в рейтинге по выдаче электронных больничных среди 85 регионов. Преимущество листа нетрудоспособности нового формата в том, что хранится он в защищенной компьютерной системе, а вероятность подделки полностью исключена. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Творческие командировки, мастер-классы и грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Сегодня в Казани стартовал финал 23-го республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтынкалям Золотое перо». Разговоры про интервью, репортаж и заметку Еще школьники, но уже знают азы журналистики Рушан Байрамов на пирсе с фотоаппаратом За плечами девятиклассника уже опыт работы журналистом в Арском дворце школьников Хоть я перехожу, всего лишь перехожу в девятый класс, но я пришел в Алтангалям, чтобы научиться лучше фотографировать, улучшить свои навыки не стесняясь, они с удовольствием говорят на камеру и даже сами предлагают взять у нас интервью. Мы не растерялись и решили сами проверить их навыки. Что вам нравится больше, чем в журналистике? журналистике? мне больше всего нравится атмосфера, атмосфера общения с людьми, атмосфера работы непронужденная. Ты делаешь, ты занимаешься творчеством, делаешь то, что тебе нравится. Все. А теперь скажи мне, что ты напишешь по итогам этого интервью? Я напишу о том, что э, к открытию фестиваля Алтенкаля приехал канал Универ ТВ. Это основной канал э, Казанского федерального университета что они брали различные комментарии от участников и вообще сняли огромный репортаж. Это уже 23-й фестиваль Алтын-Калям «Золотое перо». В этом году он пройдет на теплоходе. За три дня ребята вместе с наставниками побывают в Елабыге, свиярске в Болгаре. И на протяжении всего пути их ждут мастер-классы и творческие командировки. У них будет возможность почувствовать себя редактором, у них будет возможность почувствовать себя корреспондентом, дизайнером, радиоведущим. То есть Полное погружение в будущую профессию, имя которой журналистика. Победители фестиваля получат грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Это хорошая школа то, что раньше называли юнкоров, юных корреспондентов, которые, во всяком случае, дает шанс влюбиться О, в профессию да, и понять ее, да, да, да. а потом уже приступить к более плотному изучению. Чтобы попасть на теплоход и получить такой шанс, школьники проходили зональные этапы в Болгаре, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Слово – это ключевое, что есть у журналистики, и дети с вот этого уже возраста, подросткового возраста, должны понимать, что слово – это один из самых сильных инструментов, который у них в будущем а может мы быть мы будет, мы будет в руках впереди их ждет трехдневное путешествие по просторам Волги и Камы. Кто сумеет интереснее рассказать о нем и показать его, мы узнаем уже по прибытию теплохода в субботу. Салават Мухаммадулин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вот и подошел к концу этот выпуск. Еще увидимся. Пока.